Форум вообще очень такое то место, где можно некоторые вопросы не только неформально обсудить, но и там объяснить, объяснить простым языком что-то на, на, на примерах и прочее. Поэтому приезжаем, показываем, рассказываем, здесь стенды разворачиваем, можем что-то показать на практике, ну и неформальное общение тоже очень способствует взаимопониманию. Компания очень массированно участвует так, в, в Уральском форуме. На одной из секций выступает Борис Семис, он рассказывает э, о вопросах безопасности в Квере, скорее с точки зрения бизнеса, важности для бизнеса. Очень интересный доклад Алексея Новикова. Это практически вопросы построения Security Operations центров. Тема такая назревшая. Активно компании строят, а не всегда, не всегда у них получается, скажем так. Для меня интереснее всего это обсуждение инициатив Банка России по регулированию безопасности в, банком, в банковском секторе, обсуждение с заказчиками, как именно решать те или иные Задача. Можно отметить два момента. Первый момент это, наверное, постоянно нарастающая роль криминалов в, в, в инцидентах информационной безопасности именно в финансовой сфере. То есть если в 2013 году кражу 10 миллионов долларов из банка это было экстраординарным событием, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что АПТ-группировки э, атакуют ну, практически все организации финансовой сферы и масштабы хищения они очень-очень значительные. Это сейчас воспринимается как обыденное явление. Если раньше бизнес мог сказать, что это не актуально, мы с этим никогда не сталкивались. Сегодня такого сказать уже никто не может, и безопасность из бумажной вынужденно превращается в решение каких-то вот, определенного набора практических задач, без которых не обойтись уже ни, ни, ни, ни одной организации. С другой стороны, это, безусловно, федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, который распространяется и на финансовую сферу тоже. То есть государство, озабоченное ростом, ростом угроз именно цифровой экономики, вводит... Ну, усиливает регулирование этой сферы, то есть помимо, помимо нормативных документов Банка России, банка приходится учитывать и требования Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по техническому экспортному контролю. И их надо как-то интегрировать в общее целое, чтобы не получилось, что бегут в три направлениях одновременно, и получается непонятно что. Здесь раньше мы говорили о безопасности, как о предупреждении инцидентов, как сделать так, чтобы ничего не плохого, плохого не случилось. Сейчас принимается как аксиома, что какие бы меры защиты мы ни принимали, мы всегда можем ошибиться, всегда может появиться что-то новое. И усиливается роль реагирования на инциденты, потому что это нужно делать грамотно, с минимизацией последствий, и быть заранее готовым к реагировать на определенный инцидент. Переход от превентивного к реактивному. Безопасности, скажем так. Если говорить о госрегулировании, на мой взгляд, нужно готовиться к ужесточению, причем к ужесточению не в плане вы, будут выходить новые документы, а о том, что регуляторы будут э, постепенно усиливать меры принуждения. То есть, если сейчас ну вот, требования выполняете, мы проверим, напишем предписание. Может быть, будут штрафы. То, например, в сфере КИ сейчас всерьез, перед, э, перед некоторыми организациями стоит уголовная ответственность за невыполнение требований, если они приведут к каким-то серьезным последствиям. В банковской сфере точно также э, идет разговор о взаимосвязи рисков информации безопасности, с операционными рисками, а это ужесточение требований там, к нормам обязательного резервирования, то есть безопасность опять-таки из уровня бумажек переходит в финансовую сферу, которая уже понятна понятно владельцам бизнеса. Кооперацию государства и частного бизнеса мы, ну, мы наблюдаем последние десяток лет, наверное, то есть государство все сильнее и сильнее прислушивается к представителям того же финансового сектора в вопросах безопасности. То есть что можно сделать для того, чтобы, для, для того, чтобы улучшить ситуацию? То есть практически все нормативные документы сейчас принимаются на основе общественного обсуждения, в том числе привлекаются эксперты из сторонних организаций в экспертные группы. С другой стороны, сейчас мы наблюдаем обратную картину. Это Вклад государства в обеспечение безопасности частного сектора то есть ФИНЦЕРТ, НКЦКИ. Ситуация, когда государство предупреждает, парни, вот сейчас идет массированная атака, вот индикаторы компрометации. Ловите эти вирусы у себя, пока вам, вам же не стало плохо. В каком-то смысле государство помогает реагировать на атаки до того, как организация причинет серьезный вред. Когда мы говорим именно о мотиваторах, почему банки закупают те или иные решения, мы в, своей, в своем бизнесе, по крайней мере, видим два направления. Первое, безусловно, регулятивное. Регулятор сказал, банки сделали, ну, потому что под надзор. Это не очень интересная тема. Второй драйвер это, безусловно, все увеличивающиеся масштабы хищений и все усиливающаяся э, активность э, АПТ-группировок, высокотехнологичных, с очень высокой квалификацией, с очень большими возможностями по легализации э, похищенных средств. Это очень серьезная проблема, которая осознают, прежде всего, крупные банки. И вот здесь востребованы именно индивидуальные решения для, для защиты. Сами по себе утечки, э, на мой взгляд, не очень волнуют э, бизнес, потому что утечки – это следствие гораздо более серьезных про, более, более серьезных проблем. то есть да, можно все списывать на инсайдеров, что человек имел доступ к информации, ее слил. Но, например, очень часто проводя тест на проникновение, мы обнаруживаем признаки присутствия нарушителей, то есть это закладки, троянские программы, которые живут, функционируют в инфраструктуре уже несколько лет. И банки начинают осознавать, что э, утечка, да, это резонансное событие, но это не самое опасное, что им могут причинить та группировка, которая у них в инфраструктуре уже работает. В последние годы у нас появился спрос на безопасность не просто как, э, вот, в, те, в терминах информационных технологий, где какие уязвимости, как их можно проэксплуатировать, а э, в ходе наших проектов построить целую цепочку. Вот есть там серьезная проблема, банк опасается хищения денежных средств, исследовать, как именно эти средства могут быть похищены и перевести этот вопрос с экономической плоскости уже в плоскость информационной безопасности и защиты от IT-угроз, скажем так. Вот такой переход, это очень сложная задача и очень интересная мне, как методологу, методологу лично. К сожалению, пока количество таких проектов небольшое, потому что это требует очень высокого уровня осознания проблемы на стороне заказчика. За последний год, да, у нас было там, ну, несколько таких... Проектов, и это, это было действительно очень интересно. Самое главное, что в каждом таком, в каждом таком проекте э, результаты поднимались до, э, до председателя правления, до, до, до акционеров. То есть это совершенно другой уровень сознания безопасности и совершенно другой, э, другой вклад организации в собственную безопасность.